короче на работе отключили горячую воду помыться надо вот, решили сделать так засунули чайник в бочку И теперь ждем пока согреется вода я думаю часа через два уже можно будет быть 21 век